Великий русский классик Александр Сергеевич Пушкин был в Казани. Об истории его визита расскажем в нашем выпуске. Сегодня у нас представляется уникальная возможность познакомиться с прижизненным изданием «История Пугачевского бунта». На кафедре астрономии и космической геодезии прошел семинар, посвященный программе научных наблюдений космического аппарата «Спектр Главная научная задача этой обсерватории – это обзор всего неба, который запланировано на 8 обзоров. В Казанском федеральном университете Дни Африки завершились галоконцертом. Сейчас Россия возвращается в Африку и сейчас усиливаются отношения с африканскими странами. Африканские страны все больше обращают внимание на обучение в Российской Федерации. Всем привет! В эфире Универ а студии Радик Загидулин. Казанский университет выступит в качестве партнеров форума Университеты и игровая индустрия. Ректор КФУ Ильшат Гафуров распорядился принять участие в проектировании программы форума, подготовить основных спикеров, а также оказать информационное и организационное содействие проекту. Мероприятие планируется к проведению 16 и 17 июля текущего года. Казанском университете продолжается вакцинация от COVID-19. Для иммунизации доступны две вакцины «Спутник Ви» и «Эпивак Корона». Напомню, что все желающие вакцинироваться могут обратиться по адресу улица Вишневского, 2А. Чтобы привиться, сотрудники, студенты и прикрепленные к университетской клинике горожане должны предварительно записаться по телефону 233-300. А также на сайте КФУ периодически появляется информация о выездной вакцинации в Казанском федеральном университете.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 В Казанском университете проходят съемки документального фильма Будлеров Химия жизни» для телеканала «Россия. Культура». Он посвящен знаменитому русскому химику, основоположнику теории химического строения органических веществ, ректору Императорского Казанского университета, ученому-пчеловоду и общественному деятелю Александру Бутлерову. После завершения съемок в Казани работа над фильмом продолжится и в Москве. Зрители смогут увидеть картину в сентябре и октябре 2021 года в эфире телеканала Россия Культура. 31 мая на кафедре астрономии и космической геодезии прошел семинар, посвященный программе научных наблюдений космического аппарата Спектр Рентген Гамма. Встречу провел научный сотрудник профессор Марат Гельфанов. Рентгеновские обзоры являются наиболее простым способом поиска скоплений галактик и сверхмассовых черных дыр. Море гораздо более многочисленных близких галактик. Научно-космический аппарат «Спектр Рентген Гамма» российская рентгеновская обсерватория, созданная с участием Германии. Ее миссия – создание карты видимой Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного изучения. Космический аппарат «Спектр РГ» был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Главная научная задача этой обсерватории – это обзор сегодня которое запланировано, запланировано 8 обзоров, которые будут длиться 4 года. Ну, сейчас мы завершаем третий обзор и надеемся, что все будет продолжаться. Ну, уже сейчас мы получаем интереснейшие результаты. Благодаря усовершенствованию технологий ученым открылось множество возможностей в исследовании космоса. Сейчас эта разработка позволяет запечатлеть 20 раз больше, чем похожие обзоры 30 лет назад. Благодаря этому ученые видят гораздо больше богатств, а улучшенное угловое разрешение, то есть более острое зрение, позволяет запечатлеть многочисленные объекты. Одна из наших задач — это задетектировать все квазары назад больше пяти, которые, ну Те, которые яркие в рентгене. А другая наша задача – это детектирование событий приливного разрешения. Ученые будут продолжать успешно заниматься реализацией этих задач. Чем больше мы набираем данных, тем больше у нас объектов и больше выборка, которые мы можем исследовать, говорит Марат Гельфанов. Дарья Ананева, Надежда Степанова, Ленардо Доблетьяров, Универньюз. 1 июня в Казанском федеральном университете завершились Дни Африки. О том как прошел гала-концерт расскажем в следующем сюжете. В этом году Дни Африки в Казанском федеральном университете состояли из серии мероприятий. 23 мая прошел городской турнир по мини-футболу на Кубок Африки. 25 мая открытая студенческая научная конференция «Россия и Африка в 21 веке. Политическое, экономическое и социокультурное взаимодействие». Гала-концерт стал завершающим в цикле этих мероприятий. Перед концертом иностранные студенты представили предметы быта, одежду и национальную кухню. На галоконцерте были представлены национальные песни, танцы, стихотворения, состоялось дефиле в традиционной одежде. Участники концерта посмотрели видео поздравления от выпускников Казанского университета из Африки. На мероприятии наградили участников конференции, гала-концерта и победителей соревнований по мини-футболу. Ирина Сидорова, Анна Сальникова, Фарид